иголок если там поставить какие-нибудь иголки и таким образом можно было бы создать озон а если поверхность этого изолятора покрыть графитом то замыкание графита с водой создавало бы много водорода и бикарбоната Да? А на самом деле все так и есть. Вот посмотрим священное писание, перевод нового мира. Откроем Псалом 18, 11 стих. Он сделал тьму своим укрытием. Вокруг него, как шатер, были темные воды, густые облака. От сияния перед ним двигались его облака. Сыпался град и горящие угли. Ягова прогремел на небесах, Всевышний подал свой голос. Обрушил град и горящие угли. Он пускал стрелы, чтобы рассеять их, и метал молнии, чтобы привести их в смятение» обнажились русла потоков открылись основания земли то есть э, энергия молнии распространялась по поверхности изолятора и отстрел то есть в священном писании говорится отстрел и молнии то есть молния это статическая энергия, а стрелы это растительные листья, хвойные деревья, кактусы, а еще в отличие от растений растительных стрел есть еще животные стрелы, например игла,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 появляются после пожара после пожара появляются древесные угли когда энергия молнии проходит через древесные угли она замыкается и когда идет дождь угли становятся сырыми и сырые угли замыкаясь создают анион бикарбоната и катион водорода Вот Именно эти катионы водорода то есть плюсовые водороды при выходе плюса втягиваются под волосы именно когда энергия плюс выходит плюс водород втягивается потому что когда энергия плюс от волос выходит она втягивает минусовые электроны а минусовые электроны втягивает от ног Катион водорода. Молния бьет примерно 7 часов, потому что вечернее время на горе, когда теплый воздух выходит, она начинает образовать большие, большое облако, и она как бы начинает бить молнии. Если это гора, там значит много каменного угля. Каменный уголь ⁇ это изолятор молнии. Вот. Если есть стрелы, растительные стрелы, энергия молнии плюс вылетает, и катионы плюс подходят к этим листьям. Потому что энергия молнии плюсовая выходит от листьев. Ну вот растительных листьев вылетает и минусовые втягивается листья через корни втягивает катионы водорода. А ночью все это светится, то есть листья они когда энергия вылетает они светятся. Также и волосы человека тоже светятся, борода, усы тоже начинают светиться и все эти маленькие волоски тоже светятся также брови все это светится как в фильме аватар а свечение растений светится как эффект кирлиана эффект, эффект Кириллиана. Вот. и когда энергия Молнии вылетает от волос, она под волосами начинает стимулировать кровь. В течение 7 часов превышая ее в столовую клетку. То есть есть вот такая научная книга, где говорится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 А из стволовой клетки э, она превращается в другие органы. Вот. Кровь после стимуляции электричества э, превращается в стволовую клетку, а стволовая клетка превращается в кость мускулатуру, кожу. вот Я при, примерно тоже как бы подражая этому изолятору молнии создавал статические генераторы, чтобы мои волосы вставали дыбом и под ногами пускал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 каким-то образом влияет на, на регенерацию там вот в этой книге они попытки как бы превратить вот этот кровь в стволовую клетку использовали антибиотик. Вот. День предложил, чтобы мы использовали определенные известные метаболические ингибиторы, которые разрушают белковую РНК ДНК систему, чтобы видеть, могли ли бы мы предотвратить де диферентатион один такой ингибитор антибиотик, ну вот. Эти исследователи использовали антибиотик, чтобы и, и кровь превратилась в столовую клетку, а в природе э, таким антибиотиком является именно гормон дегидротестистерон, который образуется из тестостерона в холоде. Э, в в половых органах людей то есть достаточно чтобы мы ходили на изоляторе молнии и когда идет дождь и холод то человек начинает мерзнуть и половые органы создают из тестостерона много дегидротестостерона и Через э, пятки входит именно много водорода, а водород схватывается тестостероном, э, превращая, превращаясь в дегидротестерон. И еще здесь э, для регенерации, то есть для восстановления нужна температура то есть наша среда как бы не дает нам повысить температуру тела то есть если выходит много энергии через волосы через стрелы создается много озона и атмосферное давление увеличивается и если атмосферное давление увеличивается, температура воздуха как бы повышается, и человек находится внутри, как бы как бы внутри, как, как ребенок находится внутри матери, вот беременная женщина, там она как бы в тепле создает регенерацию как бы новое тело. Точно так же, если мы после изолятора молнии, то есть после этих процедур будем находиться в тепле, тогда и произойдет эта регенерация тканей. И здесь нужны как бы дополнительные эксперименты и дополнительные исследования. К сожалению таких экспериментов провести я э, пока не могу на что есть то и говорю вот то есть э, главная суть того что я говорю это то что мы еще ничего как бы толком не знаем, но пришли к такому моменту, когда открываются нам новые истины, то есть новые истины, которые нашли в Священном Писании и истины, которые оставались еще непонятными в фундаментальной науке. Можно об этом как бы рассказывать бесконечно, потому что э, всего этого внутри много. И в течение этих десяти лет я записал для вас много видео и много рассказывал, писал в интернете. И теперь э, для вас есть как бы.